Медиагруппа «Авангард» представляет. Пару слов скажу себе, поскольку на таких мероприятиях достаточно редкий гость. Собственно, в области b 7 лет практически уже работаю. Начинал с разработки и исследований, теперь вот занимаюсь наступательной безопасностью. Соответственно... Презентацию по Ратиму и, в принципе, по Пентесту с элементами Ратима хотел бы рассказать именно с точки зрения атакующего, поскольку данным проектом я занимаюсь уже порядка двух лет, но ну, чуть-чуть забегая вперед, и, соответственно, показать наш подход, показать, где мы как работаем, в том числе, как видим, что реакция со стороны защитников. Начну с пару слов, в принципе, о Пинтесте почему мы начали заниматься именно проектами по тему. Соответственно, в рамках, с точки зрения атакующего, в рамках э, проектов по Пинтесту мы встречаемся с основными тремя проблемами. Первая проблема ⁇ это сильное ограничение времени. В лучшем случае по проекту по Пинтесту у нас занимает от одного месяца, это в лучшем среднем случае, э, до одной недели, в самом-самом самом худшем случае. Соответственно, достаточно часто мы сталкиваемся с такими проблемами, что мы нашли какой-то, например, э, Вектор интересный, но проработать его же дальше нет времени. Из нашей практики, например, у нас был достаточно любопытный вектор, когда мы смогли получить доступ к системе ABS и выявили, что есть протокол взаимодействия именно с процессингом. Однако как раз разработать непосредственно дальше вектор через реверс данного протокола и понять, можно ли мы, соответственно, получить доступ к уже закрытый сегмент. У нас не хватило. Также достаточно часто у нас встречаются сектора, когда мы находим какие-то айоты, можем получить их прошивку, однако разреверсить айоты и получить ну, прошивку и опять же выявить сектора тоже не получается. Следующая проблема – это ограниченность по области исследования. Как правило, как пентестеры, мы работаем с теми активами, которые нам представляют заказчики. Как правило, скоб данных активов достаточно сильно ограничен, а по нашей практике – Вещи, которые, те активы, которые, не, как правило, не включаются в скоп, как правило, имеют больше, как, больше шанс иметь уязвимость и как раз использовать уязвимости. Мы имеем, имеем большую вероятность получить доступ как раз к тому скопу, который нам был определен. Третий вариант это то, что классический пин-тест. Ну, в данном случае я больше подтверждаю пентесты сертификационные, то есть по PCI, по 382P, они проводятся достаточно открыто. Соответственно, об этих медтестах знают не только именно специалисты по безопасности, также знают администраторы, и в достаточно большом количестве случаев э, знают сами рядовые сотрудники. В связи с этим мы сталкивались с достаточно большим количеством проблем, что администраторы, так и сами сотрудники могут как включать сервера, так и скрывать какую-то чувствительную, какую чувствительную информацию. А в рамках работы у нас есть две интересных истории, соответственно, о именно связанных с тем, что пинтесте знали. Первая была связана с PCI-ным пентестом, в котором, ну, с обычным PCI-ным пентестом в одном из банков. Честно сказать, что этот банк был достаточно хорошо защищен, сегмент процессинга был отделен от офисной сети через, ну, через, через VPN. И в таких случаях обычно, как атакующий, мы пытаемся найти либо какую-то информацию о подключении, то есть конфигурации, пароли и так далее, либо найти активности дней и дальше использовать именно вот машину, где было соединение открыто, использовать как прокси сервер Однако за две недели двое наших сотрудников не смогли найти вообще ничего. То есть не было ни соединения, ни информации, вообще была абсолютная пустота. И на финальной встрече, когда мы разбирались ситуацию и результатами теста, мы этот вопрос коллегам задали, спросили, почему такая вот ситуация произошла. На что администраторы прямым текстом ответили, что они просто все удалили. Все удалили и во время теста не подключались к сегменту процессинга. Следующий вариант может быть какое-то явно активное противодействие, противодействие нашим работам. В рамках наших проектов мы однажды столкнулись с достаточно дикой ситуацией, проводя пин-тест для одной ритейл-компании. Пин-тест проводился также достаточно был типовой, и единственной особенности особенностью было то, что данный пин-тест был, удален... ну, был по удаленке, соответственно, через rdp сервер И при анализе текущей инфраструктуры мы начали измечать какие-то отдельные технические особенности. То есть у пользователей были достаточно специфичные Даты смены пароля, были достаточно странные учетные записи и тому подобные вещи. И чуть-чуть, копнув чуть-чуть глубже, мы поняли, что коллеги подняли нам просто игровой стенд. То есть домен был, мы выявили, что домен был поднят три дня назад. Как правило, в таких случаях у нас возникает вопрос, насколько релевантным получаем результаты и насколько релевантным мы даем, даем рекомендации нашим клиентам. Соответственно, исходя из подобных ограничений, мы начали делать проекты по Red в которых сроки гораздо длиннее, и в целом по нашей практике сроки по тому же Red в отличие от пинтеста составляют порядка 6 месяцев. В том числе мы можем область исследования гораздо шире, и мы можем эксплуатировать те вещи, которые бы мы не эксплуатировали на обычном пинтесте, и, собственно, использовать как, например, разработку собственных инструментов под и инструментов эксплуатации под выявленные и так, например, применять такие интересные вещи, как физическое проникновение с элементами социальной инженерии, пытаясь как раз физически проникнуть в банк, оставив там какую-нибудь закладку. Следующее – это достаточно скрытный процесс. В данном случае, если, данном случае, если мы где-то споткнулись, то это наши ошибки. И здесь явно мы думаем, что не было противодействия администраторов. Более того, сам Red как раз с точки <coughs> зрения работ позволяет проверить не только технические уязвимости, но также и выявить, Коррект, показать корректность действий по соответственно команды защиты как я уже сказал при принципе тестами по элементам с элементами ратима мы занимаемся уже порядка двух лет за это время мы собрали некоторую подборку тех э, векторов атак которые могут обнаруживаться как в компаниях где в принципе нет даже отдела безопасности то есть никаких ответственных лиц за обнаружения так и те атаки которые не обнаруживаются даже в рамках э, компаний где с достаточно высокой зрелостью, где есть э, уже собственный либо сок на аутсорсе. Соответственно, из тех атак, которые мы выявили, что обнаруживаются достаточно легко, это, во-первых, заведение любых привлегрованных учетных записей, в том числе, например, записи администраторов домена. В рамках, причем самое интересное, то, что в рамках заведения данных учетных записей этот момент обнаруживается большей частью, даже не официальной безопасности, а обнаруживается еще на уровне администраторов. Следующий момент это использование инструментов вида мимикаций, VimaExec, PSExec, LDAPDump и прочих инструментов типовых которая используется пентестерами. Данный инструмент, очевидно, они как известным к сигнатурам, так, в принципе, обнаруживаются и по поведению, и в сетевом трафике. Сталкивались с тем, что, например, попытки запустить psx у нас приводили к тому, что наша розетка просто блокировался. Следующий момент – это какие-то массовые действия. Например, массовое сканирование портов, либо массовая эксплуатация каких-то сервисов, в том числе, например, проверка пароля администратора по СМБ на некотором сегменте. В частности, как мы общались потом с коллегами, коллеги говорят, что подобные действия видны, как новогодняя елка с нашей стороны. Однако есть те моменты, которые не обнаружились даже в компаниях с достаточно высокой зрелостью. Первый момент – это социальная инженерия. Причем в данном случае я говорю больше не о социальной инженерии, как некой массовой фишинговой рассылке, а больше о какой-то таргетированы частным взаимодействия, В частности, например, в одних из проектах мы эксплуатировали пользователей через социальные сети, пытаясь попасть в их внутренне закрытые группы. Также одним из интересных моментов у нас был сценарий, связанный с физическим приготовлением, когда, мы, когда наш специалист представился специалистом проследу инцидентов, ходил по сотрудникам и просил дать доступ к компьютерам с, учетной, с их учетной записью для того, чтобы провести сбор Там нужна информация для дарствовать инцидента. В нашей практике порядка 60% людей пошли ему встречу и совершенно незнакомого человек пустили за собственный компьютер. Следующее — это атаки на Active Directory. Соответственно, им известны делегации, керберов, стинглодотикет и прочие вещи, которые мы встречаем. Как правило, здесь, наверное, понятно, что эти вещи очень похожи на нормальное поведение людей в сети, и, в принципе, отследить наличие подобных эксплуатаций достаточно тяжело. Следующий момент, который, на удивление, мы выявили, что он, как правило, не контролируется, это привилегированный доступ к сегментам сети, к критичным сетевым сегментам. Соответственно, попав в какой-нибудь закрытый сегмент, будь то, например, сегмент администраторов, сегмент процессинга, там, если еле мы говорим, например, о промышленности, там, сегмент СТП, в данном случае уже какого-то контроля сильного мы не встречаем никогда. То есть уже можно использовать наши типовые шумные действия, как правило, те же уже упомя... упомянутые делегации, упомянуты спосэкзек метроприэтор, и в принципе не столкнулись с низким противодействием. И последний момент – это административный доступ к управлению компонентом инфраструктуры. В данном случае я имею в виду тот момент, когда мы получаем доступ, например, к управлению Каспиевским спирта-центром от имени администратора, либо получаем доступ к VMware, к консоли Весфер. В данный момент тоже, как правило, не контролируется, хотя дают достаточно большой достаточно открывать достаточно большие возможности для атакующего соответственно как например начиная от возможности отключить какой-то отдельный антивирус на нужном компьютере либо например развернуть собственно виртуальную машину в рамках опять же наших проектов у нас был один сценарий при котором мы получили доступ к консоли висфера а дальше просто развернули в ней Собственно, машина, которая одной ногой смотрела, соответственно, сегмент процессинга, одной ногой смотрела в офисный сегмент, который мы видели. И таким образом, соответственно, обошли все ограничения и сегментацию и получили доступ к защищенным сегментам. И, как вы понимаете, данный момент обнаружен не был. Понятно, что эти моменты нужно как-то обнаруживать. В данном случае возникает вопрос, как нам помочь в голубой команде, соответственно, защитникам обнаружить подобные вектора. В данном случае мы здесь перешли к такому моменту, как, который мы называем киберучениями. В данном случае киберучение мы понимаем как некие киберигры, состоящие из двух частей. Первая часть – это либо разбор текущих атак, которые мы проводили, то есть опять же разбор того вектора, которым смогли сломать компанию, и, соответственно, определение, какие этапы из этих векторов были обнаружены либо не, не были обнаружены, либо, соответственно, некие игра на уже подготовлен в списке типовых атак. Данный список, как правило, может подготавливаться, например, на основе компонента метро. В целом, коллеги, наверное, здесь я остановлюсь, поскольку дальше рассказывать уже можно много. В целом, хотелось бы просто отметить одну интересную часть, что, один момент, что, как правило, злоумышленникам интересны нестандартные вектора. В целом, как показывает наша практика, какие-то отходы от типовых атак, связанных с использованием широко известных инструментов, они обнаружатся крайне плохо. И, как правило, в принципе, о них могут даже наши защитники не знать. Соответственно, ради этого мы и сделали такую вещь, как киберучение, которая как раз была направлена на то, чтобы помочь защитникам повысить как компетенции в области повышения, так и, в принципе, повысить общий уровень защищенности компании. Коллеги, спасибо.